Добро пожаловать, дорогой человек! Ты на канале Илья Декс. Сегодня мы с Дудлером решили поиграть в сын Фореста. Он же сыны леса, они же Sons of the Forest. Надеюсь, тебе понравится такая нарезочка, такое прохождение, такое вот что-то такое. Вот посмотри, скажешь, как тебе. Все, мы начинаем. Погнали, погнали. У меня есть камень. Бля, как типа объебать? На нахуй! На нахуй! Да не меня бей, ты меня убил до лаун! большие головы. Ну теперь поднимай меня. У меня там сейчас столько лута было, конечно, я респаун нажал. Ты же что ты меня не поднимешь. Блять, я хуй пойми где. Я возле какой-то пещеры Удачи Бля, здесь какие-то жертвоприношения были, чувак И я стою на месте А, меня связали Слышь, меня связали, блядь. Да я тебя убью, я тебе покажу, каково это Не не хочу Будешь бить меня, я тебя убью попробуй Ладно, похуй Ты меня убил, да? Нет под, подними я, меня. Я тебя пырнул просто. Подними меня. Тебе надо знать, что там, когда умираешь. Ты здесь рядом будешь, не переживай. Саша! У -у -у, а, подожди, я тебе. Его убил! Я же говорю, я его зарезал случайно. Я подошел, ткнул ножиком. Кто знал, что он умрет? Ну не будет у нас. Его спасти. Спасай. После того, как наш тиммейт упал несколько раз на нож, сам по себе, не знаю, как даже такое получилось, нам пришлось пересоздавать мир. Поэтому мы упали не в этом месте, а где-то в океане. Нет. Жми. Все, я, я поднял чувака. Больше я его не зарежу, чувак. что там, это люди уже стоят какие-то, слышишь? Да, по ему пальцами хлопаешь Да. А у него здесь порезано возле ушей. Он, короче, походу глухой теперь. Закинулся чем-то, смотри, блядь. Взывай ментов. А, нет, смотри, за пулей следит или что Ты лох опущенный. Понял? У меня камень есть. Чего? Я выкинул камень. Рыба. Я, у меня сложности в игре. Какие? <связать> я не могу нажать ни на какую кнопку <связать> почему инвент убей меня сейчас сейчас я тебя подниму сразу и поднимай <связать> меня сразу у меня палка сломалась а, Что, что как мне тебя поднять? Е пробуй Нет, спасибо тебе спас отлично пошли людей избивать Мне топор нужен, блять, где его найти, нахуй. Это что? Это белка? Стой, сука! Блять, я палку за тебя сломал! Белка, сука, кончено! Сюда нахуй. Убери! Убери, пожалуйста, рацию! Нахуй она тебе нужна? Какая рация? Как ее убрать? У меня он зажигалку достал поц. У него электрическая жертва. Ебать, тут. Открой инвентарь, тут еще эти открываются. Короче, приколы всякие. Что тебе еще надо для копья? Вот же а. Я строю окно. Подожди, не строй ничего. Я, я с крафтом разбираюсь. Я тоже разбираюсь, кратко, поэтому строю окно. Блять, мне нравится, я пожал еще Как? Я вот собрал все в кучу, да? Появляется шестеренка справа, что сделать? Нажать на шестеренку Нет, у меня она не полностью заполнена И написано изготовленное копье Типа, я могу его изготовить, но я нажимаю, ничего не происходит Что еще должно быть? Костяная, самодельный лук не знаю Веревка, мне нужна веревка Блять, ты здесь? А, это не ты, это, это этот слепой чувак глухой. Строю окно А я буду на другом пляже жить Обособленно Хорошо. Объединить нож с изолентой. Объединяй. И с палками еще объединил. И я могу сделать... Что я могу сделать? Похуй. Сделаем. Ой, блядь, прикольно. Нам нужно покушать. Сюда иди. У меня вроде было что-то. Нет, сюда иди. Я бегу к дому. Какому я дому? Я там строю ок большое окно строю. Какое окно? Я не ну, понял Видел со мной? Я, я там окно большое строю. Смотри, что у, б у меня я в руках. Ладно, что просто так не иди, иди сюда. Блять, ну на. Ты его залюбил, вот не трогай ты меня не трогай о, черничка откройте аварийный комплект инвентаря на ши я открою. открой поместите предметы на коврик, чтобы открыть их ну открой аварийный комплект помести его на коврик я думаю, что за аварийный блять, конченый у меня топор есть, все вот, бери дерево, я там пружину подожди, я научился строить все, я посмотрел, я научился мне нужна палка и тряпка дрова все, мне похуй. Поебать вообще. Что это за хуйня? Это не похоже на оборонительный пост. Все, блядь, я строю. Я сделаю поспать. О, сделай поспать мне тоже. Я пока нам с тобой домиком. И сделай поспать. А у меня нет... Его дерево убьет, дерево убьет, не надо стоять перед ним. Я забыл про это. Ага, я и не знал про это. Куда ты, ты берешь деревья? Таскает, да? Сука, это так смешно, пиздец. Неси сюда, давай, давай. Спасибо, сын. Сын мой, я Форест. Сын мой, я Форест. Травь мой кусок дерева. <смех> Чего дерево у тебя пиздит? <смех> Есть моментик. <смех> <смех> <смех> Меня разъебало. <смех> пошли, пошли, сынок, потащили. <смех> Помогай папе хату строить. Ты в ней <смех> тоже жить <смех> будешь? <смех> а что я строю, блядь? <смех> <смех> <смех> Вот Этот вопрос остается вообще без ответа. Ты хули такой медленный? Может тебе поебал удать. У него общая жизни есть? Думаю, да. Не хочешь поебал удать? Я ему говорю, говорю может тебе поебал удать, он стыд головой крутить начинает. О, дерево, спасибо. Ты лучший. Дерби еще одно дерево, пожалуйста. Блять, он упиздил куда-то по камням ушел, ёбнутый. Если он умрет, мне даже жалко его не будет, знаешь? Потому что он странненький Какой? Охуеть, блять, какой. Смотри, упиздил, блять, в лес. Сука, у нас дерево укатывается. Что как будем из дерева да Да-да. Прикольно вообще. Слышишь? А я знаю, в этой игре можно женщину добыть, ты будешь добывать? Я, я тоже видел, ты Нет, мне не буду, мне, мне женщина не нужна Я знаю, <соценно> ты больше не по женщинам, ну все же Так, у меня уже полхаты построено, чтоб ты понимал А у меня что? вообще вход есть? Дверь? А у меня двери нет, подожди, что за хуйня? Я просто строю какую-то халабуду <соценно> И главное про окно не забудь Там окно должно быть Шо, где стучит? Это ты стучишь? А, дерево это ja, ты рубишь, я приколь, Я помогу! Сейчас убьет нашего чувака. кто ему доктор, что он под деревьями лазит? Что это, блядь? Так, я не смотрю, каждый строит свою постройку сам как хочет. Ох, нихуя ты-то строишь. А ты там начертание сделал, ничего себе! Да. Я классный Ты хуйню какую-то строишь, блядь. Не могу с тебя! Не-не, нужно забрать надо. Да я делал нахуй свой кусок. А, все нормально. За мной чиз с древном просто бегает в лес, из леса в лес из леса. Я что, надоел? Не-не, я не буду бить дерево, ты забираешь. Так я нам общий дом строю. Правда, он очень маленький будет. А я что делаю? А ты какую-то хелобуду. Можно построить а, бумаги. ты маяк строишь, чувак. Договорились. Что это? Это маяк у тебя? Я-то нет, да нет. А что? Зря мы, наверное, здесь решили строиться, да? Мы сейчас строиться сейчас Чего? будем, а потом... Блядь, смотри, сидит в носу ковыряет. Ну пиздец. Ф Чисто... Сука, бесполезный! Слышишь, ты хули блядь, прохлаждаешься, да? Я тебе работу сейчас дам. Нет, не бесполезный? А мне кажется, бесполезный. Он мне головой машет, что он не бесполезный. Да, да есть такой постройка, момент, как вот тут, блядь, Построй постройка мне вот тут костер. Прям вот тут, где стоишь. Очень надо. Давай, пиздуй. Я горку строю, похоже. Водяную, да? Прямо в воду туда. Что за дерево стоит? Э, не трожь, это моя Это дерево какое-то стоит. Блять, уже темнеет. Вообще-то. А он, пускай построит еще одно укрытие, я тоже поспать Хорошо, сейчас сделаю. Может поплавать, слушай, я сейчас поплаваю. Есть, Еда есть! Что? Блять, я ее съел! Фу, сука! Я нашел еду, но не нашел воду. Я, я сейчас тебе еды принесу. Если ну. я не утону. Ну, смотри, я тебе скажу так: я купаюсь, мне это не помогает. Мне все равно хуёво. То есть водичку эту он пить не собирается. Да, блядь, ну возьми нахуй, просто кастрюлю обычную, любую, что-нибудь. Я, я знаю, где попить воду. Где? речки угу. а это может, топором можно убить там не сложно кого можно убить топором чайку да нельзя он медленно замахивается я пробовал я шахотился на чаек бегал не я тоже я тоже я подбежал и сел. сюда блять а вот вы сюда нахуй это сука там глубоко у меня копье здесь не достается все, плюс рыбка, несу тебе. Чтобы активировать GPS-трекер, нажмите. Что нажмите, не сказали, просто нажмите. M. Понимаешь, если я нажму Е, e, я этот. Эм, я ее съем. А как ее выбросить, я в душе не ебу. Я принес тебе на. меня рыб. нажимаешь инвентарь. Жми на меня там, Е, где-то. Так я Е, e, если нажму, на я ее съем, блять. Вот она висит у меня на копье. Смотри, подса отдыхает на пенечке. И блядь. нажми, блядь. И. Так, и, она выпадает просто нахуй. А секунду. Я не могу забрать у тебя. Да, нажми, не знаю. Я, я не знаю. Всё, я, блядь. На... Эх. я нажал на тебя, и она пропала нахуй. Так, Ты я не пробовал класть её в инвентарь. Она у тебя вся в инвентаре, скорее Так, всего. я не знаю как. В инвентаре ну, у меня да их нет. То да хуи, блять. Нету ее в инвентаре, заебал. Фу. Так ешь ее. Ягодки Я ее мне. выкинул уже, потому что я не могу, я ее пытался дать тебе, и когда ты смотришь в инвентарь, она сразу пропадает, нахуй просто, просто пропадает. Понял. Я, пожалуйста, мне веревку. помоги уверен, мне достроить очень. домик вообще нахуй я тот строим если ты еще один начал строить а я чтобы высоко сидеть и высоко глядеть так ты в такой далеке его начал строить я думал вот здесь пляж наш наш базу будет чтобы никто не дошел Да, таки так есть а ты блядь на горе начал строить и вот эту хуйню не. разрушить нельзя хуй эту вот эту Жить. нет нет нет ладно ломай О. она не рушит ломай ломай бей бей бей бей она рушится она? Нет. Блядь. Рассказывай как. Одной, одной кнопочкой. Кнопочкой С. А нельзя с самого низа разрушать. Как ты это не поймешь Ну блядь. Думаешь, а -а -а. ну, хуя я сюда хожу? Где стрительные леса, нахуй? А я ладно? прошу верёвку Давай я лет, тебе верёвку дам за это Вот за это я тебе веревку дам За то, что ты убрал эту хуйню, блядь Некрасивую И сам её мог убрать Я хотел я мог, я ба умел. Да дай мне веревку! Мне нужно построить дом А мне не нужна, кстати, веревка на этот дом? Не знаю Нет, не надо, мне нужна веревка. Вот дом можно и без веревки. А достать А ты ее не нашёл? Вместе со мной я сейчас знаешь где, ты ее нашел? где ты я нашел? Я нашел там, там где два трупа лежит. Ты покушал? Я не покушал, я покушал когда уже сюда пришел. А потом я две, две рыбы тебе принес, а мы их похерили. Дай мне по... дай мне веревку. Все, блядь, доволен. иди сюда, дам веревку мне, она не надо значит. И на этом мы сегодня закончим, дорогие друзья. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки. А если хотите увидеть еще сынов фолеса, фолеса, фолеса, фолеса, фолеса, блять. Форест, тогда пишите в комментариях, что хотите еще таких серий. И мы обязательно их подгоним. Всем хорошего вечера, пока-пока.